А далее, в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. А пока что есть один скрипт, возможно в дальнейшем будет больше. А нажимаем кнопочку скачать. Потом еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее, заходим в Roblox, открываем чит. В чит вставляем скрипт, заходим в настройки и выбираете любой DLL, который э, хотите использовать. А, также то, что сразу скажу, то что этот скрипт работает на любом DLL, то есть не обязательно здесь э, мощный DLL выбирать. Вот, но ну, я выбрал Kernel, я часто с ним пользуюсь. Напомню то, что он используется с ключ системой. А, давайте я вам быстренько короткое видео прикреплю, как его получить. Вы его получите и продолжим. Так, ну я думаю, вы получили ключ, в принципе, сложного там ничего не было. А, после того, как вы его получили, а, в это окошко, которое вот сейчас у вас а, должно быть открыто, у меня сейчас долго проверяет, но я уже ключ получал, меня больше просить не будет. Вы, короче, вставляете этот ключ, нажимаете Enter, и это окошко пропадает. А, все, вот оно у меня пропало, потому что ключ я уже сегодня получал, активировал, так что все отлично. А далее, что нужно сделать, это нажать на кнопочку «Excute». Нажимаем. И вот появляется сам скрипт. В принципе, функций здесь немного, но и режим, естественно, малофункциональный. А, так, давайте к ним присоединимся. А, значит, смотрите, первая функция, к сожалению, по фикшенам. А, возможно, какой-то обход системы найдут, но точно не знаю. А, значит, включаем функцию Mops. и вот смотрите, что происходит. А, эти мобы, короче, вперед меня тп хуются, и я их спокойно могу убивать. То есть, они даже мне никакого дамага не наносят, как видите. А, моим а, соперникам они могут дамаг наносить, а мне, как видите, вообще ничего сделать не могут. Вот. А, тогда просто включаете, короче, автокликер. И с помощью автокликера убиваете вот этих всех мобов. А, Насчет автостации, это, короче, автоматическая прокачка. То есть, допустим... Защиты, силы, агилити, регенерация и удача. Вот. Я обычно всегда прокачиваю силу, чтобы быстрее их убивать. И все. Вот так включаете автокликер и фармитесь потихоньку. В принципе, я думаю, прикольный скрипт нашел для вас сегодня. Кому понравился, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, напомню, то, что будет в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи и пока.